Всем привет! В эфире подкаст «Осадочек остался». В подкасте мы говорим про угрозы и риски проекта «Белорусская АЭС», про атомную энергетику, про последствия Чернобыльской аварии и сегодня поговорим о том, как создавалась белорусская антиядерная кампания, для чего и чем она занимается сегодня. Сегодня у нас на связи из США Татьяна Новикова. Татьяна — член Совета Экодома, член белорусской партии «Зеленые», журналист и координатор белорусской антиядерной кампании. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Татьяна, расскажите, чем сейчас занимается антиядерная компания в Беларуси? Я думаю, что главной задачей белорусской антиядерной компании сегодня, вот именно сейчас, является недопущение пуска Белорусской АЭС в текущих условиях. Это условия не просто неготовности этой станции к пуску, не просто условия бардака, не просто условия нарушений многочисленных. Я имею в виду нарушение трудового законодательства, нарушение стандартов, закрытость, ну, много разных нарушений, о которых мы говорим и говорили постоянно. Это еще нерешенность таких проблем, как проблема обращения с, радиоактивным, с радиоактивными материалами, с радиоактивными отходами, с отработавшим ядерным топливом. Потому что на станции на сегодняшний день даже нет площадки для хранения э, облученного ядерного топлива после выгрузки из бассейнов. То есть просто его негде будет поставить и хранить. И на наш взгляд нельзя допускать э, того, чтобы это топливо облучалось, если не решена эта проблема, не подготовлена площадка для сухого хранения. Есть ряд других проблем с безопасностью проекта, о которых говорили европейские эксперты, и причине которых, например, подобный же проект был... Ну, то есть его постигла судьба замороженности в Финляндии, потому что финский регулятор не позволил этому проекту пойти дальше. Самой главной на сегодняшний день проблемой является проблема вируса, проблема пандемии. Вот в которой, как мы уже говорили, и заявляли, и требовали от Госатомнадзора, чтобы они прекратили какие-то действия, связанные с пуском станции в этих условиях. Ну, если в странах с развитым сектором ядерным, таких как Соединенные Штаты, таких как Франция, таких как Великобритания, сегодня предпринимают серьезные экстренные меры, если МАГАТЭ создает механизмы для того, чтобы регуляторы, для того, чтобы операторы могли экстренно общаться, потому что сейчас, в общем-то, этих мер недостаточно. И это серьезная проблема, проблема человеческого фактора. Почему в этих условиях нужно осуществлять пуск станции? То есть для чего эти риски и в чем необходимость этого пуска, если... Даже белорусское правительство не знает, куда девать электроэнергию. То есть та электроэнергия, которая будет вырабатываться на сегодняшний день, проблема реализации этой энергии, проблема ее продажи, проблема ее расходования, куда эта энергия будет расходоваться, она не решена. По сути, получается так, что пуск этой станции создает сегодня огромные проблемы. Вот те мегаватты, которые электростанция будет вырабатываться, часть из них должна будет находиться в горячем резерве. То есть будет сжигаться топливо, органическое, неорганическое. То есть fossil будет сжигаться. Это ископаемое топливо или какое-то другое, но не ядерное. Да? И это все затраты, определенные затраты на газ, нефть, мазут. Не знаю, на что, чем будут топить эти электростанции. Как их, их будут подключать в горячий резерв, мы не знаем. Какие деньги должны быть потрачены на это, нам никто пока не говорит, но это все существенные расходы, это все существенные проблемы, которые на сегодняшний день не решены. И пуск электростанции в данных условиях — это серьезная угроза не только экологии, но и экономики и финансовой составляющей, и даже независимости, скажем так, потому что... Это российские технологии, это российский контроль за белорусской территорией. Это рычаг давления на Беларусь. Не просто экономический, но и политический, потому что он создает вектор напряжения. Вектор напряжения по отношению э, вот той диспозиции, которую Беларусь получила сегодня со странами Запада, со, со своими э, соседями, литовскими соседями, соседями европейскими. То есть это все серьезные проблемы, которые усугубятся и которые значительно осложнят ту ситуацию, в которой сейчас находится современная Беларусь. Поэтому вот та задача, которая стоит перед белорусской антиядерной кампанией именно сейчас, это не допустить пуска. Что интересно, когда мы говорим о том, что белорусская антиядерная компания сегодня является, ну, наверное, единственным субъектом, который ведет систематическую критику строительства Белорусской АЭС, но не просто критику, а наблюдение такое, стороннее экспертное наблюдение за строительством, выявление недостатков, информирование общественности об этих недостатках и проблемах безопасности, проблемах строительства. Вот когда мы об этом говорим, в этом есть все-таки противоречие. На мой взгляд, оно заключается в том, что вот эту работу независимого наблюдения за строительством должен вести национальный регулятор. Вот как это происходит в других странах, да? например, в Украине. Там местные НГО, экологические НГО доверяют своему регулятору. Они считают, что он достаточно объективно ведет вот это наблюдение. То есть регулятор, кто такой регулятор? Это вот в нашей стране выполняет эту функцию Госатомнадзор. Это организация, которая представляет народ в страны, да, потому что это часть правительства, законно избранного, демократически избранного. И вот эта часть правительства занимается тем, что она совершенно независима ведет наблюдение за безопасностью, за тем, как осуществляется реализация проекта и как этот проект функционирует. Я имею в виду ядерный проект. То есть в странах, где работает демократия, институт демократии, вот эту функцию выполняет регулятор. У нас регулятор выполняет функцию прикрытия да, всех грехов. То есть он как бы прикрывает эти грехи, говорит о том, что вот есть нарушения, мы их выявили, мы их исправим. В то же самое время этот процесс крайне непрозрачен вообще ни для кого. И если бы, наверное, не стресс-тесты, мы бы ничего о нем, в принципе, не знали. Потому что международные стресс-тесты ну, дали хотя бы какую-то часть информации общественности. Вот. И э, парадокс-то, в общем, состоит в том, что... Регулятор э, эту функцию полноценно в Беларуси не выполняет, а выполняет ее общественность, которая не имеет в доступа ни к чему и не имеет никаких полномочий и не имеет никаких прав. И суть -то вот, э, нашей белорусской антиядерной компании она была совершенно в другом. Изначально она создавалась как протестная компания, как э, общественное движение, общественная кампания, направленная против реализации проекта белорусской АЭС. Ну вот здесь я, наверное, расскажу немножко об истории создания. Я не стояла у истоков самой Бояк, самой вот нашей компании, потому что я присоединилась позже, в 2009 году. Инициатором был «Экодом», общественное объединение ИКОДОМ. После того, как Лукашенко заявил, что вот есть Совет Безопасности, который принял решение, политическое решение строительства Белорусской С, окончательное политическое решение, которое дальше легло в основу всех остальных решений правительственных о реализации этого проекта. Вот, как только общественность узнала об этом, естественно, ЭКОДОМ был. Ну, почему естественно? Потому что ЭКОДОМ — это экологическая организация, которая, по сути, осознавала все риски, в первую очередь экологические для постчернобыльской Беларуси этого строительства. Вот ЭКОДОМ инициировал в Киеве встречу всех тех субъектов, которые были, в общем-то, обеспокоены этим строительством. Тоже это... Кто это был? Это были представители экологической общественности, представители, по-моему, там была партия Зеленые тогда, по-моему, там тогда был Гринпис России, то есть партнеры да, наши. То есть кто-то был из ученых за безядерную Беларусь, там было даже молодежное крыло БНФ. То есть совершенно различные субъекты ну, по своей природе, по своей деятельности собрались и решили вести такую кампанию для того, чтобы убедить. Ну, цель компании было не допустить строительства. По сути, эта цель вот у нас э, и до сих пор есть. Она оказалась нереализованной, ре, не потому что строительство все-таки наперекор всей деятельности вот этой, которая велась на протяжении 10 лет, э, оно ведется. Оно, э, то есть, когда игнорируются вот эти вот требования общественности, не просто требования, но и объективная критика, и игнорируется, по сути, все, да, то есть голос здравости и здравый смысл игнорируется. И вот в этом есть некоторое противоречие, что сейчас мы превратились в такого субъекта, который как бы уже озабочен вопросами безопасности, да? и может показаться со стороны, что вот да, наступил процесс смирения такого. Наши цели, они как были антиядерными, они так и остались. И все, что мы делаем, оно, скорее, связано с убеждением общества в том, что АЭС — это тупиковый путь, он неправильный совершенно. — А как создавался Бояк и кто вообще был в команде? — У «Баяк», в принципе, такая интересная история, нужно сказать, потому что м, такой конгломерат, скажем так, такая большая компания, в которую м, вошли другие общественные компании. То есть это общественная компания за... Ученые за безядерную Беларусь, такое движение, оно присоединилось к компании. Потом а... Островецкое атомное — это преступление. Общественная компания, которую создали местные жители, островитяне такие, люди, которые живут в Островце, в Островецком районе, когда они узнали, что станция будет строиться у них, это решение было принято тоже национальной комиссией ни состава, ни статуса, который никто не знает. До сих пор, в конце 2008 года, вот, когда это решение было принято, они организовали это движение, а не движение, это была тоже общественная компания. Вот это сегодня часть, то есть мы все вместе, то есть мы координируемся, мы совместно боремся с этим проектом. А то есть у нас вот много таких, скажем так, Частей, да? То есть мы не являемся организацией в общепринятом смысле, ни движением, ни чем-то таким официально организованным, а это такая неформальная связь между различными субъектами, которых, по сути, много. Да? Это и политические партии, ну, в первую очередь белорусская партия «Зеленая», которая политическая партия. Это и экологические организации, и журналисты, и просто люди, да? просто активисты. История у нас интересна чем? Тем, что вот с самого начала принятия этого решения. То есть мы понимали, что э, пока еще ничего не сделано, пока еще сделано мало, пока еще строительство не зашло в какую-то такую серьезную фазу. То есть нужно ковать железо, пока оно горячо, да? Пока еще ничего не сделано, пока еще не потрачены деньги, пока еще не получены вот эти вот технологии из России, да? И тогда мы очень активно начали возражать против этого проекта, а именно против той практики, ну вот, которая сопровождала его реализацию. Что я имею в виду? Вот само решение о политическое решение строительства, оно было принято с нарушением закона. во-первых, был нарушен так называемый мораторий, который в 2008 году был принят правительством Беларуси. Тогда правительство организовало комиссию правительственную, в которую вошли ученые, эксперты, на предмет рассмотрения вопроса о целесообразности строительства АЭС в Беларуси. И комиссия сказала, что на протяжении 10 лет нецелесообразно возвращаться к этому вопросу. И вот в 2008 году, еще до того, как этот мораторий был закончен, Вдруг единолично принимается такое решение, политическое окончательное строительство, которое и вот этому решению противоречит и обязательствам страны по Орхусской конвенции, и даже конституции, которая заявляет безядерный статус, потому что, ну, конечно, можно говорить, что безядерный статус связан с оружием, но ведь и атомная энергетика, она связана с ядерным оружием, чтобы они не говорили, да, то есть каким бы мирным ни называли этот атом. И тогда, по сути, первой задачей это была задача все таки вернуть Беларусь, вернуть вот этот процесс в поле какой-то легитимности, что ли, не в том смысле, чтобы сделать строительство легитимным, да, а чтобы вынудить чиновников среднего, высшего звена, да, как-то соблюдать хотя бы закон, да, то есть придерживаться процедур, придерживаться своих обязательств и... Вот как изначально говорили активисты боя, как изначально э, говорили те люди, которые начинали эту кампанию, да, что если бы все было сделано по закону, если бы все законодательные процедуры Орхусской конвенции были соблюдены, то от строительства Белорусской АЭС пришлось бы отказаться. И... Э, в 2008-2009 году, вот, наверное, с 2009 года началось вот это вот понуждение, это принуждение белорусских властей, белорусского истеблишмента к соблюдению процедур. Процесс это был непростой. Начался он с ООС, это оценка воздействия на окружающую среду проекта Белорусской АЭС. Я как раз в 2009 году присоединилась к компании «Баяк», потому что вот я начала свой проект, автономный, абсолютно персональный, проект «Под эгидой БИС», когда мы проводили исследование, насколько решение по реализации проекта Белорусской АЭС соответствуют закону и в первую очередь Орхусской конвенции. И в рамках этого проекта мы делали круглые столы, то есть задача была это собрать разных субъектов, представителей различных органов, там Минприроды, Минэнерго, дирекции строительства Белорусской АЭС, а также людей, которые представляли гражданское общество, включая политические партии оппозиционные. Задача была собрать их в одной комнате для того, чтобы, в общем-то, ответить на вопросы, на вопросы, связанные с Орховской конвенцией. Это было делом непростым, но в силу того, что моя персона, она как бы себя еще тогда не зарекомендовала как крайне оппозиционная по отношению к строительству Белорусской ВИЗ. Или потому что этот проект был научным, вот, ну, не научным, исследовательским, прошу прощения. Тогда удалось вот этот вот диалог, да, хотя бы в рамках этих круглых столов начать. И он был очень важен для нас. Почему? Потому что... С этого началось убеждение властей в том, чтобы они каким-то образом все-таки выполняли свои обязательства, свои обязательства по конвенциям, по, ну, в соответствии с законодательством страны. Да? И э, это важно, потому что вот тогда нам летом удалось получить первыми доступ к э, заявлению об ОВОЗ. Это был такой небольшой документ, э, там было 133 страницы, которые мы тут же начали критиковать. но ну, не потому что нам просто очень хотелось критиковать, а потому что задача была дать экспертизу, дать оценку экспертную этому документу. И тогда Баяк и кадом организовали экспертную критику этого документа, мы сделали... Такой текст назывался он Критика ОВОЗ белорусской АЭС. Это был просто бестселлер, который постигла потом интересная судьба. Его небольшой тираж был арестован в Островце, то есть изъят вместе с экспертом Андреем Жаровским. Вернее, эксперт Андрей Жаровский, российский физик-ядерщик, был арестован тогда в Островце в 2009 году во время слушаний по оценке воздействия на окружающую среду белорусской АЭС. Ну вот, собственно, вот с этого началась наша деятельность, с того, что э, Баяк, по сути, сделала так, что э, общественность начала получать информацию, что она стала интересоваться этой информацией, что она стала активно включаться в процесс обсуждения и говорить свое веское «нет» да, этому проекту. Нужно понимать, какую задачу ставили перед собой власти, а именно сделать так, чтобы вот избежать по возможности всех этих обременительных процедур, да, общественных обсуждений, каких-то овосов. Ну, сделать это по возможности как-то потише и понезаметнее. Ну, можно привлечь там на крайний случай трудовые коллективы, да, излюбленный прием. Ну, то есть вот этот план, он был в отношении Белорусской С, потому что... Ну, то есть никаких таких громких обсуждений, никаких таких громких э, заявлений, никаких таких публикаций, документаций. ничего этого не планировалось сделать изначально. Но мы это уже поняли по тем решениям, которые были приняты и по площадке, и э, по самому, в принципе, строительству. Поэтому, э, ну вот благодаря активности белорусской антиядерной компании все-таки процесс обсуждения состоялся и он приобрел общественный резонанс, да? Потому что мы взяли вот эту вот документацию изначальную, которая была доступна в виде маленького текста, в виде нашей критики к нему. Мы стали каким-то образом шевелить гражданское общество и просить высказаться, просить прокомментировать, объяснять, почему для этого сейчас возникла легитимная ситуация, важная ситуация, почему это важно высказывать. Вот этот процесс пошел, и власти, надо сказать, очень активно ему противодействовали. То есть они пытались каким-то образом крыть нашу карту тем, что они там проводили какие-то агитационные мероприятия в трудовых коллективах на предприятиях. Но вот интересно, что, что люди в трудовых коллективах они все-таки выражали в большей степени свои опасения, нежели одобрение этому проекту. Ну, вот кульминацией этого всего стали слушания в Островце с арестами. И а, по завершению этих слушаний, что особо, скажем так, неприятно было в этой ситуации, что вот эту вот всю толщу документов, толщу подписей, комментариев, которые мы собрали по всей Беларуси, а, это были, скажем так, субъекты гражданского общества, партии, организации, просто люди, да, которые задавали вопросы, в рамках официальной процедуры общественных обсуждений. Всю вот эту вот информацию власти, организаторы слушания, они просто, наверное, выбросили. Да? Потому что в конце, по завершению процесса общественных слушаний, вот этой всей, скажем так, нашей документации, представленной, не присутствует в документе в окончательной версии ООС. То есть там есть такая последняя глава «Результаты общественных обсуждений». Вот этого там нет. Но тем не менее, нам удалось достигнуть видимости этого процесса, да? то есть нам удалось как-то встряхнуть общество. То есть это был резонанс, это в то время было много публикаций, это был скандал даже международный, ну, особенно после ареста Андрея. А, собственно говоря, вот это было таким громким началом. Продолжением была общественная экологическая экспертиза, которую мы провели в 2010 году, первая за 10 лет, или больше, первая общественная экологическая экспертиза в Беларуси. Довольно интересный феномен, довольно интересная процедура, которая нет в других странах, когда совершенно а, в рамках действующего законодательства любой а, лицо, организация, субъект негосударственный, да, может провести альтернативную экологическую экспертизу. То есть пригласить, ангажировать экспертов, организовать этот процесс в соответствии с законом и результаты представить в Минприроды, которое вот должно рассмотреть эти результаты, эти данные при принятии окончательного решения, разрешительного решения или, допустим, рекомендательного решения. Не знаю, как это считается, но вот при своем Выводив, при своих выводах государственной госэкспертизы экологической. И вот мы тогда собрали комиссию довольно внушительного размера, довольно представительную комиссию из 15 экспертов. То есть у государственной комиссии, у государственного экспертного органа было два специалиста, у нас было 15 специалистов. И это были не просто специалисты, а люди с именами, Возглавлял экспертную комиссию тогда Иван Николаевич Никиченко, который погиб трагически в 2010 году. Туда входил в комиссию Алексей Яблоков, известный российский ученый, член-корреспондент Российской Академии наук. То есть у нас было достаточно много видных специалистов, известных специалистов и в области экологии, и в области законодательства Елена Макачева к нам присоединилась. И в области э, зоологии, тогда по Лососевым Нина Полуцкая занималась этой работой. То есть был и Юрий Воронежцев тогда с нами э, в этой работе, и Георгий Лепин. То есть много специалистов, э, скажем так, довольно высокого класса. И в чем важность вот этой экологической экспертизы проекта «Белорусской АЭС» в том, что она дала совершенно, скажем так, веские и профессиональные аргументы против строительства. То есть задачей экспертизы не было искать эти аргументы там, где их нет. Задача была проанализировать оценку воздействия на окружающую среду, ситуацию текущую и сказать о том, вообще этот проект нужен, не нужен, он опасен или нет. И выводы этого проекта, они до сих пор актуальны по сию пору, что проект несет в себе не просто экологически неприемлемые риски, а он экономический и технически совершенно нецелесообразен. Что еще важно, когда мы говорим о закрытости строительства Белорусской С, почему это действительно непрозрачный процесс, это процесс, но ну, когда все нарушения а, скрываются, да, нарушений, в общем-то, немало ведь, да, на строительстве, вот тогда нам удалось получить доступ к документации, к которой мы бы, наверное, не получили доступа в рамках другой процедуры, да и вообще не получили бы. Это была полная документация, так называемые материалы оценки воздействия на окружающую среду. Это половиной тысячи страниц. И, собственно говоря, нашим экспертам, людям из Москвы, из других городов, приходилось приезжать в Минск. Это было требование совершенно незаконное, дирекции строительства Белорусской АЭС и читать в комнатке без права копирования вот эти книги, эти документы. Но, тем не менее, мы справились с этой задачей на протяжении там, недели или 10 дней, или сколько там нам дали времени, я уже не помню. Эксперты приезжали туда и читали эти документы. Вот. И ну, вот благодаря этой экспертизе, собственно говоря, мы потом смогли таки скопировать эти материалы и выложить их в открытый доступ. Это уже произошло после того, как э, Комитет по соблюдению Орхусской конвенции признал о том, что это было нарушением, очередным нарушением, когда было принято решение этим комитетом о том, что Беларусь нарушила э, свои обязательства международные при строительстве Беларусской С. То есть э, Бояк по сути, делала такие очень громкие и серьезные вещи, в том числе на международном уровне, когда было инициировано несколько случаев, несколько разбирательств в органах-конвенциях ОРХУСК и по поводу нарушений, связанных с Белорусской ЭСПО. Ну, то есть, если бы не белорусская антиядерная компания, то вряд ли можно было бы рассчитывать на то, или вряд ли можно было бы говорить о том, что органы конвенции ОРХУСК и сами по себе выявили бы вот эти нарушения, открыли бы эти случаи открыли бы эти разбирательства, да, и приняли бы решение о нарушениях со стороны Беларуси. Сравнительно недавно мы делали свою тоже независимую такую экспертную оценку стресс-тестов в Белорусской АЭС. Это тоже был такой, наверное, первый опыт, может быть, даже первый международный опыт, потому что НГОшники и независимая общественность, она участвовала в процессе стресс-тестов, европейских, которые в Европе проходили, но только в плане такой критики, да, то есть не вдаваясь в особые технические подробности. То есть, в принципе, это технические подробности были раскритикованы, но не на уровне таких предложений, которые бы делались потом регулятору. То есть там критика была несколько иной. А вот делать какую-то такую экспертную оценку, которую делали мы, это было два года назад. Даже не два года назад, это было вот тогда, когда проводились стресс-тесты Белорусской АЭС. Это был 18 год, 18 19-й годы. Мы тогда сделали тоже свою независимую экспертную оценку стресс-тестов. То есть европейские регуляторы делали свою оценку стресс-тестом. Стресс-тесты, напомнят такая процедура, когда... Анализируется устойчивость атомной электростанции, вернее, проекта атомной электростанции к внешним природным воздействиям. То есть туда человеческий фактор не входит. Насколько станция устойчива? Если она неустойчива, то тогда должны предприниматься какие-то меры по усилению этой устойчивости. В принципе, вот Беларусь официально начала использовать этот такой вот э, повод для внутренней пропаганды. Очень много было публикаций тогда. Стресс-тесты доказали безопасность белорусской эст. То есть ничего подобного, в принципе, произойти даже в теории не могло бы, потому что цель стресс-тестов — это выявление проблем это не доказательство безопасности. И вот мы тогда включились в это тем, что мы сделали свой независимый пир-ревью. И по результатам этого пир-ревью сделали э, комментарии, и предложение регулятору белорусскому. И самое удивительное, конечно, было то, что часть из наших предложений все-таки была принята регулятором и внесена в национальный план. Другое дело, что этот национальный план регулятор предлагает а, выполнять после того, как станция будет уже запущена. Ну, то есть представьте, что там есть проблемы безопасности вот самого проекта, да? То есть безопасности... Не просто там на уровне чего-то, как они говорят, дополнительного и ненужного, а тех вещей, которые декларируются. Например, декларируется, что у проекта Белорусской АЭС глубоко эшелонированная защита, которую рекомендует делать там МАГАТЭ. Да? То есть есть четыре независимых уровня. Если отказывает первый уровень, начинает работать второй и так далее. Уровни должны быть независимыми. Они называются каналы безопасности. И вот у Белорусской АЭС в проекте... Я думаю, что в реальности это так. Они связаны едиными, то есть одними и теми же элементами. Да? Допустим, они связаны при помощи одной и той же веншахты. Если, если в веншахте происходит пожар, то выходят сразу все четыре уровня из строя. То Есть, есть еще и другие элементы, которые объединяют да, вот эти четыре уровня. То есть их независимость оказалась мифом. Ну, то есть, это один момент. Второй момент — это сейсмоустойчивость. Там много этих проблем. То есть, сейсмоустойчивость э, ряда агрегатов и систем, которые влияют на безопасность, она не подтверждена. То есть, нет у проектировщика данных, которые могли бы действительно говорить в пользу того, что это сейсмоустойчивая вещь. И... Э, тоже мы не могли бы получить и не смогли бы получить доступа к этой документации, к этой информации, если бы не международные процедуры стресс-тестов. То есть вот, международный аспект Баяк очень сильно помогал в смысле э, наблюдения, в смысле критики этого проекта, потому что ну, благодаря им хотя бы была какая-то частичная, очень маленькая открытость и доступ к документам. Но опять же, я вижу здесь противоречие вот, изначальное. То есть задача-то наша не улучшать проект, не делать его безопасным, а делать так, чтобы его не было. Да? Почему так все же произошло, что он развивается, и почему так происходит, что наши требования и э, здравая вот эта вот позиция она игнорируется в пользу нездравой позиции. Ну, здесь, наверное, нужно упомянуть, что все-таки мы живем в Беларуси, этот проект осуществляется в Беларуси. Что здесь, что Беларусь — это единственная страна, где вообще не признается пандемия ковид, да, и проводятся славянские базары, парады, то есть, ну, это, в общем-то, какая-то квинтэссенция, наверное, безумие. И говорить о том, что здесь вина нашей компании белорусской антиядерной в том, что... Происходит то, что происходит, да, происходит строительство. Я бы не стала на себя брать вот всю эту степень ответственности и вины, постоку, поскольку, наверное, компания сделала все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло. На этом мы заканчиваем первую часть разговора с Татьяной Новиковой. Продолжение ждите в следующем выпуске.